привет мои хорошие с вами светлана сегодня у нас с вами видео про заказ в компании evan по 16 каталогу я хочу поделиться с вами небольшими секретиками про то как можно узнать какой приз вам придет приз сюрприз можно ли как-то скорректировать свой заказ чтобы выпал определенный приз как вообще узнать какой это будет приз на стадии оформления заказа и так далее давайте начнем Всем, конечно, хочется парфюмированные водички получить, да, и никому не хочется получить маску для губ. Будет как-то обидно. Сейчас я вам расскажу и покажу, какой приз придет вам. Вы сможете посмотреть это в своем личном кабинете на стадии оформления заказа и можно ли нам будет как-то вот выбрать определенные товары до да, с определенных страниц чтобы выпал именно тот приз который мы хотим обратите внимание что страниц которых нам нужно заказать не так уж и много я предварительно села и полистала вот эти именно страницы и выписала себе на бумажку товары которые мне нужны которые я хочу заказать которые у меня заказали и подходят под эту акцию так я считаю гораздо удобнее чем даже все это делать через онлайн-каталог Вот у меня девчонки бумажки вот такие вот где я себе все выписывала и сейчас мы будем с вами начинать оформлять за обязательно покажу вам секретные коды но это будет в конце заходим в свой личный кабинет и по кодам которые выписали начинаем забивать товар у меня вот здесь есть парфюмированная вода Farway новенькая у меня заказали я добавляю ее в заказ. Она как раз подходит под эту акцию. Гламур. Так, дальше у меня несколько туалетных вод, которые я хочу себе. И у меня заказали. Они тоже находятся на страницах с нужной нам акцией. Здесь мне нужно две штуки. Следующий код. Мне кажется, девчонки, вот так быстрее, если вы себе выпишете. И будете набивать именно по кодам. Так, тут у меня нужно аж 3 водички. Обновляю свой заказ. Продолжаем. У меня здесь будет антивозрастной уход от Эйвонке. Хочу подарить маме. Пусть потестит, попробует. Он тоже у нас идет по акции с призом, сюрпризом. Себе я взяла наборчик с маской и там ночная масочка new и аромат люмината мне интересно его потестить так обновляю заказ чтобы посмотреть на какую сумму там у меня и что 16 продуктов так теперь вбиваем девчонки код сюрприз вот у нас код его 208,91. вот тут в начале 208,91. Вот он у нас появляется. Обновляем заказ, чтобы он у нас никуда не пропал. Здесь можно как бы легко посчитать. За каждую тысячу потраченную да у вас будет код сюрприз. Мне нужны еще гели для душа. Я буду сейчас их набивать. Они тоже у нас участвуют в акции. Это с большие 500 мл. Они идут у нас в каталоге по хорошей цене. И э, если смотрите, ваша сумма позволяет, да, у вас 2000 аукционных продуктов со страниц специальных, то вбивайте себе еще один код приза-сюрприза. 20891. Вы легко поймете, прошел он или нет. Здесь будут отображаться хоть 10 на первом этапе, да, а на втором-третьем этапе вы уже увидите, сколько кодов вам придет, не ошиблись ли вы в расчетах. Сейчас я добью дальше артикулы товаров, которые мне нужны, и они уже не участвуют в акции «Пресс-сюрприз», и мы с вами продолжим. Я обновила заказ, набила все нужные мне продукты. Вы можете, кстати, так не делать, если хотите отследить да, при сюрприз свой. Может быть, вы 3 хотите, 4 или 5. Можно сначала набивать только товары, которые участвуют в этой акции с вот этих страниц, да? А потом уже добить а, те, которые не участвуют, чтобы вы четко видели, какая у вас сумма. Нажимаем кнопку «Продолжить». Если нам... Нужно отсюда еще что-то, да, листаем акции всякие, фокусы, аутлеты, а, интернет распродажи. Мне здесь ничего не нужно, если нужно, выбираем, да, и нажимаем продолжить. И вот здесь уже у нас начинается самое, <coughs> девчонки, интересное. А, тут нам выставляют уже счет, и мы видим, сколько призов, сюрпризов нам полагается. Да, тут уже точно, вот у меня два если я сейчас попробую вбить третий, он у меня не пройдет. Если сейчас добавлю еще один-два геля для душа, он у меня пройдет. Потому что я, девчонки, вчера игралась с этим оформлением заказа как могла. Так, и а, теперь переходим на самый последний этап. Нажимаем кнопку «Продолжить». Так, количество клиентов всегда нужно заполнять вручную. У меня это даже раздражает. Смотрите, мы перешли на последний этап. И здесь мы точно увидим, сколько призов-сюрпризов нам положено и какие это будут коды товара. У меня, девчонки, есть некоторые коды товаров на приз-сюрприз, и я вам сейчас их покажу. Но прежде чем начать, хочу вам сказать, что а, пробовала я добавлять в заказ только туалетные воды да, со страниц, которые участвуют в акции пробовала только шампуни или гели для душа пробовала только декоративку не меняется ничего потому что я вчера с девчонками в группе Иван, да, выдвигали мы такую версию что а, если добавить определенный товар то и приз будет определенный ничего подобного скорректировать какой приходит приз мы не можем к сожалению вот какой у вас здесь код есть такой он и будет я удаляла заказ набивала все сначала пробовала различные комбинации, пробовала несколько призов. Нет, все равно первым у меня выпадает приз-сюрприз кодом 01605, а вторым 03413. И третий код-сюрприз тоже у меня был. Я посмотрела, какой он может быть. Мне этот приз не нужен, и я решила остановиться только на двух. Так, и теперь, девчонки, что же обозначают вот эти коды товара и как они расшифровываются? У меня есть здесь блокнотик, в котором я прописала коды, которые известны мне. Смотрите, девчонки. 01263 – это спрей максимальный объем. 01605 это шампунь максимальный объем. 02606 бальзам для рук, молоко и мед. И 03413 – это парфюмер, парфюмерная вода Farway которую мне очень хотелось выбить, и я жутко расстроилась, так как первым призом у меня идет 0.16.05, а это шампунь. Ну, хотя бы не маска для губ уже, да. К сожалению, я не знаю код на маску, девчонки, делюсь с вами теми кодами, которые известны мне. Но зато вторым призом у меня постоянно выпадает 0.34.13, а это у нас парфюмерная вода Farway Gold, и я безумно этому рада, за 50 рублей это просто супер! Еще раз говорю, что различные вариации заказов я пробовала. Вот какой у вас по базе выпадает приз изначально первый, такой он и будет. Хоть ты что делай. Но зато второй, третий, как бы, можно посмотреть а, и подкорректировать свой заказ немножко. Вот, допустим, мне нужны были гели для душа новиночки. Я очень хотела их попробовать, да, в конце у нас лимитированная коллекция с корицей. Но они не входят в эту акцию, вот эти. И поэтому мне пришлось заказывать гели, которые входят со страниц, с вот этих да, эссенций с 500 мл, вместо новиночек, чтобы у меня прошел второй приз, водичка фаровый Gold. Вот ее код. Вот так вот, девчонки, коды я вам рассказала. Теперь на последнем этапе оформления заказа вы можете посмотреть, можете немножко скорректировать свой заказ. Возможно, вам чуть-чуть не хватает до второго, до третьего, до четвертого, до пятого приза. И добьете теми же гелями для душа или карандашами. Да, гель для душа всегда нужен. Сейчас Новый год, я буду раздаривать, у меня их много получилось. И можете посмотреть, какой приз у вас идет. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. Девчонки, еще хотела проверить такую теорию и уже проверила ее. Возможно ли э, при оформлении второго заказа, может быть, выпадет какой-то другой приз? Нет, девчонки, не выпадает. А если я вот этот заказ сейчас отправляю, да, все его в компанию, отправляю и начинаю оформлять новый, у меня все равно выпадает первым призом шампунь и вторым призом фаруэй Gold. Так что здесь система за вас, за нас уже все решила и.. Э на, именно как это сказать, наш личный кабинет, наш аккаунт а, в компании Avon определенный выпадает приз, и мы это никак не можем изменить. Мы можем лишь а, посмотреть, какие у нас призы будут вторым, третьим, четвертым и так далее. Девчонки, сохраняйте себе эти коды. Надеюсь, что было вам полезно. Оформляйте заказики правильно. Давайте вместе пользоваться такими хитростями, если у вас тоже какие-то лайфхаки есть по оформлению заказа, а возможно есть коды других подарков делитесь с нами делитесь с девчонками потому что я честно говоря бы сделала заказ из а, товаров, которые не участвуют в акции Мне были другие товары совершенно нужны И не получила бы Вот этот вот приз-сюрприз Потому что ну, у меня не было кодов Но так как они попались мне, слава богу Я добила, немножко скорректировала Свой заказ и получу водичку Фарвлай голод Все, девочки мои хорошие, я с вами прощаюсь Надеюсь, была вам полезна Увидимся в следующих видео Пока-пока, всех целую